Так, друзья, сегодня такая пасмурная погода, но тепло, ветра нет. А я оделась как это, я не знаю, как осенью. Думала, замерзну. Замерзну. Ладно, да, ну я так разговариваю. Открыто, папа открыл, да, сказал, открытым оставлю. Поели гороховый супец. И думала, час в огород -то рвану, то все, поработаю. И это размякла вся. За эти недели так устала, морально, физически устала. И уснула два часа спала я. два часа спали. Мы с Даринкой уснули вместе. Она три часа, я два часа. Ну, помонтировала видос. Пока монтировался видос, э, сварила варенье со смородиной. А? Ну, подожди, я рассказываю. Сварение варенье э, со смородиной. Минутку я делаю, знаете вы Затем Пришли вот сейчас со всеми детьми Вот Даринка наша за Зайка Зайка На Давида смотреть Не тупи И Андрей у нас уехал Подшаманить, короче, мотоблок Мотоблок все сделали Колян молодец, чувак у нас Он все время безотказно Помогает нам Короче, дело к ночи. Пришли мы в огород. У меня настроение классное, я выспалась. Ты не выспался, ты сегодня рано проснулся. А вон. Коза дерезата стоит у нас. Маленькая такая она. После маньки-то еще непривычно как-то с ней. Ну не закрывай, не закрывай так сильно. Пускай она лежит спокойно. Зачем ты дергаешь ее? Так ой, еще у меня в кармане, кстати, вон геранька. Соседка мне дала. Дай попробовать. Да иди ты, ну вот не смешно, это же не юмор. Что ты тетенька дала, да? Пока мы шли. Да, все дают. Так закройте это врата в рай. Я в огород не ходила очень давно, после Манькиной смерти. Короче, не хотела ни в огород, ни хозяйство. Ладно, у меня Андрей-то бегал вот это все делал. И у меня помидоры заросли, кошмар. Кто у нас пракает? Кто у нас пракает? Не надо пракать, ты же хорошая девочка. И надо у меня, короче, заросли там. Ужасные заросли. Девочки, качели нашли, что ли? А? Не дай бог, что случится. Так, закрой-ка там, курица он бегает. Ну вот, в принципе, сейчас буду работать. Дай бог, если дождичка не будет. Я вообще-то пришла не в магазин, а пришла в огород, нет? Семечки купишь. Иди покупай, у тебя деньги есть. Ну, Веди себя нормально. Что как этот, не знаю. Как, как камеру включаешь, ты так тупить начинаешь? Вообще кошмар. Да нет, я пока сейчас. Ну, не знаю, угу. будет. Так. ну сейчас у нас папа едет. Он позвонил деву, я говорю, мы в огороде. Все, подъеду сейчас, говорит. Девчонки ждут, особенно Амина ждет папу, да? Папу ждет Амина, нет? Не ждешь? А слышите, кто едет? Кто едет? Папа. Да, я и то издалека слышу. Врод, в рот, ну что ты? Слышите, папу? А кто это едет? Я слышу. Ты что ли? Надо уши промывать сегодня вечером. Динарий с мылом. Все, Динарка будет с мылом, мыть уши сегодня. С мама тогда, да, чтобы уши промыть. Она же не слышит, смотрите, птицы летят. О, о, едет, смотри, смотри, смотри, я говорю, едет папа. Боится. Надо тронуться отсюда вот сюда. Вот, нормально стоит опять. Ты довольный! Все финишный! Финиш! Финиш! Что, подшаманил? шаманил Поднялись, что ли? Нифига поднялось. Офигеть. Вы, вы, я не поняла. Вы что, низ поменяли? Да? Да, да, да. Вообще класс. А, все поменял, на. Ну. но. Да, да. Не, поднялся сразу, сразу, вот ты пока не сказал. Вот как крылья стояли, летели, да? Канян, трос, трос. Поеху пошел искать. Морфик, я подойдет. Это ко мне. Надо было сразу сделать тормоза. Да, ты тормоза есть у тебя? Нет, я сделаю. А, сделаешь? Ага, подшаманишь. Короче, ладно. Все, друзья, мы пошли работать, работать и работать. Пока-пока. Ай так. Даринка у нас водохлеб. Она у нас так воду любит. Прям кошмар, кошмар. Давай. Ай, жвачку, жвачку, да. Зайка наша. Водохлб. Не качай, не качай. Подавиться может. Как у него быстро бежит, она вот так. Все, все, все. Ох. Ладно, все, я пошла постригушки. Постригушки делать. Ну, как получится. Я ну, тебе робот, что. Нет. Чего ты, ты сам, помидоры постригать? Давай. Нет, не шути так со мной. Так, гераньки надо подсадить. Вот. У меня такой нету. такая же нет это, это обычная это другая другая даже по листочкам видно что другая короче друзья у меня андрей перевернул тележку и показал мне как сделали ему подняли колеса Вот эта палка была короткая. Они ее вырезали и растянули. Не растянули, а сделали так под, этой, под эту тележку. Как объяснить по-русски? Короче, вот так вот. Сейчас, Андрей... Как, как? Пошевели. Да, да, да, а была короче. короче, была, да, да, да. Я, Андрей сейчас делает тормоза. Я пошла, постригаю. Соску сой. Так она сейчас это уснет. Это она спала, да, 3 часа. Она попила? Да, очень много. Много? Ой, половинка, нифига себе. Вон же игрушка есть. А так может просто стоять играть. Она как боится, она очень любит эти игрушки. Не тряси, просто она лежит, пока не орд. Так, девчонки ждут у меня мусор. Подождите пока чуток, ладно? Я постригу и будете убирать. Короче, Андрей сказал, принимай работу. Будем принимать все вместе, друзья. Тормоза проверяю. Ой, ей. Наша тачка заработала. Тормозов таких не было у Андрея. Без тормозов гоняли. Экстремалы, блин. Кошмар. Теперь можем гонять. Бяша орёт. дождик. Чуть-чуть проходит. Я в теплице работаю. Детей отправили, Димка пришел, с Димой отправили. Сейчас вот козочек заведем. Коз. И ну, покормим все хозяйство. И это Андрей все сделает. А я пока в тепличке. Тык-тык-тык. Подрежу все. <coughs> Наверное. Наверное, мы теперь. Все, теперь, Андрей, будешь переворачивать это все? Вместе? Андрей сам переворачивает. Я офигею, как он его переворачивает. Я боюсь. Меня спину зацепят, потом все, я не жилец. Андрей до этого перевернулся. А потом ходит за поясницу, держится. А вон черный котенок Андрей появился. А, другие бегут. А, нашлись. Смотри, что. Нету там забор. Пока провожу. Мне говорит, по барабану. Другой тоже другая. Короче, они здесь живут и вот. Это, Светка мне сказала. Улиды, кошки. Они, видишь, что-то сюда бегают, здесь что-ли привыкли. Опа, и третий появился, красавец. Куда мимо-то, куда мимо-то? А, он отсюда лазил, наверное. Через забор. А еще одна где? Красопед. Сейчас будет. Харакири. приборку делать. О, а, как вылезает. А. Ну, все, и нет его. Туда забежа. Куры прибежали. Вот, короче, закроешь, да, их, а эти курта. Да, обеда не будем выпускать. Где-то несутся, непонятно. Бегают везде лошадки. Орлицы, махноноги. Одного котяры нету. Сам переберешь свое хозяйство. Смотрите, тихо, тихо будем смотреть. Как же дура, сейчас птица, уди оттуда. Я думала, будешь так, а ты и все. Напрягаться думала, будешь без напряга. Перевернул. Молодец. Ну все, друзья. Андрей будет собирать, я доделываю. Хозяйство покормит он и все, и мы домой сегодня. На сегодня. Руки, смотрите, какие безпечаток работы. Куда они побежали эти орлицы опять? Все, пока, пока.